Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут ракам. Ну, одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года, является редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободная, свободолюбивая даже, прогрессивная, а Сатурна, наоборот, строгая и ограничивающая. Это столкновение, оно, знаете, может принести сильные изменения какие-то в нашу жизнь, но на более таком глобальном уровне. Мы также поговорим о солнечном затмении, мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая, ну вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение, ну и естественно упомянем ретроградность Меркурия. Ну что ж, давайте начнем, ваше первое событие, это 2 июня Венера, планета любви. Планета любви и денег Входит в ваш знак зодиака Рак, ваш первый дом гороскопа Первый дом гороскопа Это такой личностный сектор Это сектор я Я с большой буквы Ну и у кого-то из вас может появиться Желание заняться собой Так как Венера это еще и планета красоты То многие займутся Своей внешностью Это прическа, одежда, косметика Кто-то сходит к косметологу Или на маникюр а еще вы знаете вам может просто захотеться делать что-то приятное вашим близким вы, может быть будете полны обаяния и такой хороший период можно найти общий язык с любым человеком вообще хорошо время хорошее время расширять свой кругозор может быть ходить на выставки в музеи в театр Um, про любовь. Значит, для тех, кто в паре, Венера, Венера, она может добавить вам романтичности в ваши отношения. Ну, а для тех, кто одинок, вы можете встретить свою половинку. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака Близнецы. Um, а это ваш 12-й дом гороскопа, дом, который отвечает за одиночество, уединенность, это скрытность, это тайны. Вот кому-то из вас, может, и придется иметь дело с какими-то секретами. И э, хотелось бы предупредить, следите за собой, что и кому вы говорите, иначе вы можете, знаете, как бы не вначай, но выдать либо свой секрет, либо чужой секрет, который вам доверили. Еще это такой период, когда вам, может быть, надо уединиться для того, чтобы вот в тишине, в покое выполнить какую-то работу или проект. Очень хорошо в этот период заниматься медитацией, йогой, может быть, даже съездить в одиночестве куда-то на природу. То есть как будто бы очистить свое сознание вот от ненужного хлама и зарядиться энергией. Ну а еще это сектор служения другим людям, и кто-то из вас, может быть, займется волонтерством или благотворительностью, причем я не думаю, что вы будете это особо афишировать. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак Зодиака Лев, а это ваш второй дом гороскопа. А это сектор денег, ценностей. И вот под влиянием Марса деньги для вас будут на первом месте в этот период. Может быть, будет желание зарабатывать больше денег или для того, чтобы их как бы больше тратить. И все ваши амбиции могут, могут быть в этот период направлены именно вот на зарабатывание денег. Ваше финансовое состояние, вы знаете, такое чувство, что вот... Ваше финансовое состояние именно будет оказывать влияние на ваше чувство уверенности в себя. То есть чем больше у меня денег, тем больше я уверен в себе. Может быть, даже вам будет трудно в этот период отказать себе в чем-то, даже ну, покупки какие-то, даже если вы будете знать, что это не особенно вам нужно, но траты будут. Вообще, несмотря на такой, знаете, более материалистичный подход к жизни э, в этот период, он э, все равно вас будет как-то стимулировать. Например, нужно больше денег, значит, э, найдете, найдете вторую работу, найдете какой-то дополнительный заработок. То есть тут и позитив тоже, конечно. 14 июня ретроградный Сатурн. Э, Сатурн в напряженном аспекте к Урану. В этом году таких напряженных позиций будет три. И в июне мы будем наблюдать второе, вот как, бы, как будто столкновение титанов. Сатурн, он отвечает за все традиционное, это контроль, порядок, статус. А Уран, наоборот, за все необычное, нетрадиционное. Уран – это, знаете, свобода, бунт, протест, революция, то есть новое борется со старым. Вот у вас это напряжение происходит между восьмым домом гороскопа – это дом, который отвечает за деньги, которые не принадлежат нам, и одиннадцатым домом гороскопа – домом друзей по интересам. Вот так вот у вас новое будет у вас в секторе именно вот этих вот друзей, и прохождение урана по этому сектору может принести вам каких-то, знаете, необычных, неординарных людей в вашу жизнь. Вас даже, может быть, при, будет привлекать какой-то такой э, богемный, что ли, образ жизни. Вы будете принимать людей такими, какие они есть, не осуждая, несмотря на все их своеобразие, э, нетрадиционность, отличие от вас, может быть, или от других. Но в противоположном углу у вас Сатурн, который, наоборот, тянет все ко всему традиционному. То есть, например, если вы ведете такой, знаете, богемный образ жизни, может быть, даже, знаете, как неразборчивость в сексуальных связях, то Сатурн, наоборот, вам указывает, давай, женись, выходи замуж. То есть совершенно противоположные планеты. А, знаете, вот как... Сатурн, он еще заставляет нас быть как все, то есть брать какую-то ответственность на себя. Кстати, по, про ответственность. Восьмой дом – это финансы. И, может быть, на вас ляжет какая-то финансовая ответственность. Вы можете будь, будете отвечать за чьи-то деньги. То есть вам придется отвечать за чьи-то финансы. 20 июня Юпитер, Юпитер – планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем девятом доме гороскопа. Раз в год у нас Юпитер находится в ретроградной фазе. Юпитер ⁇ планета не личностная, и поэтому его, его, его или ее Юпитер-Онда, его ретроградность, она как-то меньше ощущается оч, нами, как вот, обычными людьми, а больше это все сказывается на социальной жизни, чем на личной. Вот у вас ретроградность Юпитера будет происходить в секторе высшего образования. Это путешествия также, это все заграничное, это зарубежные страны, чужие культуры, это иностранцы, иностранки. В этой области у вас, кстати, может быть какое-то торможение, но не связанное с вами лично, а как, вот как, например, было во время пандемии, то есть мы никуда не могли выехать. Так и тут. То есть вопросы поездок могут быть в каком-то подвешенном состоянии, но не из-за вас, а именно из-за какого-то, может быть, общественного положения. Вопросы учебы, может быть, в высших учебных заведениях тоже могут быть пока не решены. Но следует помнить, что в это время могут проявляться и негативные черты Юпитера, такие как, например, повышенное самомнение, Излишняя самоуверенность, какой-то неоправданный оптимизм. Юпитер в ретроградной фазе находится долго, то есть где-то 4 месяца. И понятно, что на все эти 4 месяца нельзя остановить всю деятельность. Но все-таки помните, что не стоит начинать какие-то долгосрочные проекты. И лучше всего пользоваться теми ресурсами, которые имеются сейчас. Хорошо все заканчивать, какие-то проекты уже в этот период. 20 июня солнце меняет знак, и входит в ваш знак зодиака рак, ваш первый дом. И кто-то из раков начнет праздновать свои дни рождения. Итак, первый дом – наш личностный сектор. Солнце в этом секторе придаст вам уверенность в себе, то есть время начать что-то новое. Очень хорошо в это время побаловать себя – Заняться собой, сходить в парикмахерскую, купить себе новую одежду, записаться в спортзал, хорошо также пересмотреть свою диету, заняться своим здоровьем. И вообще вы будете чувствовать себя замечательно, будьте полны энергии. Кстати, так как солнце придаст вам уверенность в себе, воспользуйтесь этим моментом и вот как бы постарайтесь добиться чего-то, к чему вы давно стремились. Например, хотели подавать на новую должность, но считали, что у вас, например, нет достаточной квалификации. Все равно дерзайте. То есть нравился ли вам кто-то, но вы боялись, например, подойти к этому человеку. Опять дерзайте. 22 июня Меркурий. Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем 12-м доме гороскопа. И опять фокус на вас. Но уже с другой точки зрения. То есть, знаете, может напасть какая-то ностальгия по добрым старым временам. Могут посещать мысли о прошлом, какие-то вспоминаться какие-то события прошлого и как они сказались на вас. Вообще хорошо в этот период заниматься медитацией и отдыхать в одиночестве. Вы знаете, у вас могут произойти какие-то внутренние перемены, которые скажутся на вас именно как на личности. Может быть, вы будете взвешивать каждое слово, но помните о том, что излишняя молчаливость или скрытность она может негативно сказаться на ваших отношениях. Для тех, кто креативен, вообще свои чувства, эмоции вы можете, например, выражать через картины, стихи, музыку. 24 июня полнолуние. Начинается в знаке зодиака Козерог, И у вас будут задействованы седьмой дом гороскопа. Это дом наших отношений, серьезных отношений, брака. Полнолуние – это когда солнце противоиз... противостоит луне. А солнце в этот момент будет в знаке зодиака рак. Вообще полнолуние делает нас более эмоциональными, романтичными. Кому-то даже может принести любовь, начало романтических отношений. У вас полярность рак, козерог, говорит о полярности между вами как личностью и вашими отношениями. Может быть, пришло время быть честным с собой и сделать вот такой вот анализ или оценку ваших отношений. Работают ли эти отношения для вас или нет. А если нет, то, вы знаете, это очень удобное время, хорошее время, когда можно заканчивать отношения. Ну, а если между вами все гармонично, гармоничные отношения, то, может быть, пора переводить их на следующий уровень. Для женатых пар или пар, которые, например, уже давно в отношениях, то ваши отношения, например, могут наполниться какой-то глубиной. Для одиноких. Если вы, как говорится, например, положили глаз на кого-то, то сейчас хорошее время действовать. Может быть, показать или сказать человеку, что вы чувствуете по отношению к нему. Поэтому с сектора у нас проходят еще и бизнес-партнеры. А так как полнолуние это завершение, то вы можете завершить какой-то совместный проект или вы наконец найдете партнера в ваш бизнес. И последнее вот по этому сектору – это враги, которых мы знаем. И вот тут может завершиться ситуация с, с кем-то из ваших неблагожелателей. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение и останется в ретроградной фразе. Фазе. Вы знаете, у нас столько ретроградных планет, и Юпитер в ретроградное, Меркурий переходит, и теперь вот еще и Нептун. Ну вот Нептун, он будет ретроградным до конца года. А Нептун в вашем девятом доме гороскопа, секторе путешествий дальних стран, чужих культур, всего иностранного. Это также сектор высшего образования и судов. Вообще Нептун называют магистром иллюзий. И когда Нептун в прямом движении, у нас как будто бы пелена на глазах, все завуалировано, либо мы витаем в облаках, в иллюзиях. И для вас эти иллюзии связаны с, либо с вопросами поездок или переезда, а для тех, кто поступает, может быть, вы выбрали вуз и думаете, что вам будет очень легко туда поступить, помните про пелену на глазах. Это также может касаться вопросов, связанных с судами, когда Нептун разворачивается в ретроградное движение, он теряет свою силу, и пелена, знаете, как будто спадает с глаз, и мы начинаем видеть все в реальном свете. Период, пока Нептун вот в этом девятом секторе, очень благоприятен для духовного роста. Часто именно в это время люди обычно приобщаются к каким-то вот духовным ценностям. Кто-то, может быть, решит принять обряд крещения или поменяет веру. Вот сейчас у вас может появиться шанс, например, обрести духовного наставника. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в знак Зодиака Лев, ваш второй сектор гороскопа, сектор денег. Венера управляет этим сектором, ей очень комфортно в этом доме, она может улучшить ваше или помочь вам поддержать вас в улучшении вашего вот финансового благосостояния. Кому-то из вас захочется комфорта, кому-то даже роскоши или какой-то финансовой стабильности. Кто-то захочет побаловать себя, и кто-то купит какие-то, может быть, ювелирные изделия. Или вы захотите купить себе что-то, о чем вы давно мечтали. Кто-то начнет тратить на предметы искусства или, может быть, даже антиквариат. А Венера – это еще и любовь, и вы можете встретить кого-то, кто работает в сфере финансов – банковский работник или бухгалтер, либо просто обеспеченный человек. Во время прохождения Венеры по этому сектору у вас может подняться самооценка. В этот период очень хорошо поднимать вопросы, связанные с финансами. Может быть, просить прибавки к зарплате вашего начальства. Этот вопрос для вас может разрешиться очень положительно в этот период. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень удачного июня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.